Меня, как гражданина нашей страны, не просто заинтересовал тот факт, что в финале Олимпиады – кыргызстанцы. Сегодня центральная площадь столицы была заполнена. Я был просто счастлив и горд. К сожалению, до этого я не была экспертом в борьбе, тем более в женской. Хотя есть ли различия в правилах? Думаю, что вряд ли. Борьба есть борьба. History brings home a World Championship. Мы сами пишем свою историю. Вот именно за это, что мы сами пишем свою историю, за это бороться надо всегда. Жизнь в Кыргызстане – борьба, которая не оставляет никого равнодушным. В стране за 30 лет независимости три раза менялась власть. Пойми, ты не скрываешь своих эмоций. Борьба повсюду, за место под солнцем, за свое здоровье, за путевку на Олимпиаду, за медаль, за золото. Спорт объединяет и привлекает внимание. Олимпийские игры Токио 2020. Это уже история. Хорошие примеры для будущих чемпионов. <связывая> С такими спортсменами, тренерами, с нашей поддержкой, я уверен, гимн страны чемпион Олимпиады услышат все. Я просмотрел все схватки на YouTube, и знаете, что я обнаружил? На официальном канале Олимпийских игр в YouTube, где подписчиков более 8 миллионов, схватка за бронзу, Олимпиада Рио-2016. В названии видео не указано «Айсулу», представляете? Также некорректно указаны фамилии других спортсменов Кыргызстана. Необходимо сделать так, чтобы весь мир знал, и правильно указывал имена и фамилии наших спортсменов. Коррект. Респект. Айзулу Танебекова. Ахджел Махмудов. Мерим Джуманазарова. Хотя, кому я что доказываю? Все и так знают. Вот так вот пишется история. Жизнь в Кыргызстане ⁇ борьба. История продолжается.